В одни сомнения, в одни тягостных бизнес-тренеров да, у меня сформировалось вот эти три вектора. А, на мой взгляд, да, это а, с одной стороны те направления, в которых надо развиваться. Они не параллельные, они не перпендикулярные, а, они взаимодополняющие. Да? Причем а, я видел тренеров, которые спотыкались на чем-то из этого а, и, соответственно, не могли двигаться дальше. Да? На мой взгляд, третьих этих вектора – это, во-первых, клиентские технологии. Те технологии, которые мы передаем участникам. Технологии продаж, технологии переговоров, управления, коммуникации, работы с собой, тайм-менеджмент, чего угодно. Что ведем, то и, и является клиентскими. Во-вторых, это тренерские технологии, технологии передачи клиентских технологий. И третий вектор – это вектор личности. Вот. Два вектора технологических, один вектор личности. Я видел тренеров, которые вот тут вот было, в общем-то, все нормально, вот тут, в общем-то, все нормально, да, и карьера ломалась из за вот, таких.